Вы как будто бы оказываетесь одновременно в двух мирах. Это не патология, я хочу сразу же сказать. Потому что многие до сих пор боятся, они думают, что они сошли с ума. А все эти симптомы человека приводят к тому, что с этим надо что-то делать. То есть с этим жить невозможно. И я выпивал или выпивал, и все прошло, и слава богу, и нормально. Ребята, вы просто не знаете, что вы глушите в себе. Это любовь как таковая, это любовь, как безграничный широчайший океан. Ты пропади, оно все пропадом, вся эта встреча, ничего я не хочу, никаких океанов, я хочу нормальной жизни. Когда вот этот дар духовного пробуждения получают в том числе и те люди, которые к этому дару совершенно не готовы, вот это действительно так. У вас пропадает начисто вкус к обычной жизни, но... Вместе с этим появляется громадная, колоссальная потребность служения отдать эту энергию, отдать долг Божественному. После одного из процессов, который недавно я проводил, я решил непременно обязательно сделать это видео. Это видео о том, что происходит, когда мы встречаем близнецовую половинку или родственную душу, чаще всего именно эти встречи. Внутренние процессы, которые у нас пробуждаются, очень сильные, очень мощные процессы. Но о них мы говорили во многих наших видео. Но сегодня хочу обратить ваше внимание на то, каким образом себя вести, когда с вами происходит то, что происходит, после встречи с близнецовой половинкой или с родственной душой. Во всем остальном видео я буду говорить, что это встреча с родной душой. Кто еще до сих пор не ориентируется в нашей терминологии, пожалуйста, посмотрите видео, что такое родная душа. Дальше я объяснять не буду, сможете посмотреть, ознакомиться с этим. Когда происходит встреча с родной душой, пробуждается ваша душа. Звучит очень красиво. И э, первичные, первичные такие моменты пробуждения души, они невероятно приятны. Они запредельные, они космические. Это космическая любовь, мощнейшие э, переживания единства, духовного единства, слияние. Причем обращу ваше внимание, как с близнецовой половинкой, так и с родственной душой. Очень похожий процесс происходит. Космические, очень сильные, очень мощные. И у кого-то сразу же, у кого-то немного, погодя, через несколько недель, через несколько месяцев даже иногда, начинается процесс, который называют вот в простонародье болтанкой или расколбас Когда вас болтает, когда внутри происходит шторм, когда внутри вас кидает из стороны в сторону. Вам то хочется а, смеяться, радоваться, и вы переполнены счастьем то у вас невероятная грусть, тоска, и у вас начинаются еще и болевые ощущения, вы чувствуете внутри боль, вы чувствуете внутри, как в желудке, особенно вот в этой области, где рд и в сердце, вот в этой области начинает что-то заворачиваться, начинает что-то мутить, крутить, и от этого никуда не деться. И это продолжается, продолжается много-много раз. И это начинает, естественно, изматывать. Но мало того, что ощущение боли, ощущение тошноты, ощущение, что вас выворачивает, мало этого, еще наступает ряд других переживаний, состояний. Я сейчас опишу основные из них, которые все вы переживали, кто встретил близнецовую половинку или родственную душу. Вы как будто бы оказываетесь одновременно в двух мирах. Звучит опять красиво и даже романтично. Вы оказались в двух мирах, причем один мир, он нам знакомый повседневный, а другой мир, это мир запредельный, это мир потусторонний, это мир, либо незнакомый вам совершенно, либо если знакомый по медитативным практикам, если кто-то занимается, да, то тем не менее вы погружаетесь в такую глубину, в такую интенсивность переживания этих состояний в том в другом мире, что вы как бы заново открываете для себя тот другой мир, будем называть его за пока, да, то есть за пределами повседневного планета происходит. И вот вы в двух мирах одновременно. И опять-таки звучит это даже как травматично, мистически, но вы начинаете испытывать очень дискомфортное состояние. Вы чувствуете, что ваша интеллектуальная функция резко снижается. Вы чувствуете, что этот мир повседневный вы видите как будто бы уже через туман, через какое то Ваше зрение не может достаточно сконцентрироваться на каких-то объектах. И вот это опять внутренняя болтанка приводит даже к таким эффектам, что если вы резко повернули голову, то у вас голова закружилась, и вот вся картинка мира у вас начинает вот так вот шевелиться и плавать. Когда это происходит один-два раза, то... Ничего, нормально, можно пережить, можно отмахнуться. Но когда это происходит несколько недель, иногда несколько месяцев подряд, а это не редкость, несколько месяцев подряд, почти ежедневно человек испытывает эти состояния, то это начинает очень сильно беспокоить. Что значит резкое снижение интеллектуальных функций? Вы шли и забыли, куда шли. Вы куда-то пришли забыли, зачем вы туда шли. Похоже на такой старческий склероз, но это совсем не так. Кто-то даже иногда пишет в комментариях, что это, вы знаете, слабоумие. Нет, дорогие друзья мои, это не слабоумие, потому что когда эти процессы, мы называем их РД-процессами, эти процессы духовного пробуждения после встречи с родной душой у вас проходят, то у вас все встает на место, и вы как до того были отличником или хорошистом и получали красные дипломы, работали в какой-то интеллектуальной сфере обращаются и айтишники, и бухгалтера, и э, руководители, то есть люди интенсивно умственного труда обращаются с такими проблемами, что резко снижается интеллектуальная функция. Так вот, как до встречи с родной душой вы были достаточно умным человеком, так и после того, как у вас эти процессы заканчиваются, вы тоже э, вспоминаете, что вы достаточно умный человек и никаких проблем с интеллектом у вас нет. То есть это не патология, я хочу сразу же сказать. Потому что многие до сих пор боятся, они думают, что они сошли с ума, а они думают, что у них действительно наступило какое-то слабоумие или какое-то магическое воздействие. вот по поводу того, что сошли с ума, у нас тоже есть видео, тоже можете посмотреть, так называется «Вы не сошли с ума». Там довольно подробно мы рассказываем о том, что с вами происходит после встречи с родной душой, и что это не является патологией. Но сейчас все равно не об этом. Вот эти вот основные моменты, которые я перечислил, такие как бы дискомфортные, а для кого-то вообще пугающие, это одновременно в двух мирах, резкое снижение интеллектуальных функций. А Начинают внутри все мутить, выворачивать, переворачивать. Начинается э, та симптоматика, которую иногда называют биполярным расстройством. Раньше называли меня оканно-депрессивный психоз. То вам хочется плакать, смеяться, то вы в невероятной грусти, тоске, в какой-то вообще депрессии даже иногда. Вот все эти симптомы человека приводят к тому, что с этим надо что-то делать. То есть с этим жить невозможно. Но благо, если вы на месяц-два можете выключиться из работы, тем более, если у вас интеллектуальная такая интенсивная работа, да, и вы чувствуете, что вам нужен отпуск, вы берете отпуск. Хорошо, если в течение отпуска это состояние несколько нормализуется, потом вы выходите на работу и более-менее справляетесь со своими профессиональными обязанностями. А если нет такой возможности уйти в отпуск, а если вы никак не можете бросить свои все дела, и вынуждены работать и программистом, и бухгалтером, и руководителем. Ответственная работа. То есть ту, которую вы и бросить не можете, и ту, которую вы должны вести основательно, качественно. А это просто невозможно в том состоянии, в котором вы находитесь. И вы не знаете, что с этим делать. И вот то, что потом наступает и является предметом нашей сегодняшней видеовстречи, так сказать, да? Человек начинает а, либо обращаться к психологам, либо к психиатрам, либо, так сказать, народными средствами а, глушить вот эти вот состояния. Довольно часто прибегает к народным средствам, но в лучшем случае это валерьянка, а в худшем случае это алкоголь и иногда даже легкие наркотики. Такое бывает. Люди рассказывают иногда откровенно об этом. Так вот, этого делать категорически нельзя это является огромной ошибкой. Я знаю, тут же в комментариях напишут, люди, вы знаете, я выпивал или выпивал, и все прошло, и слава богу, и нормально. Ребята, вы просто не знаете, что вы глушите в себе. Вы просто не знаете то, с чем вы имеете дело изначально. Что вот эти вот симптомы неприятные и те состояния, которые не, не могут быть стыковаться с нормальной, обычной вашей повседневной жизнью, вот эти вот состояния, те, которые вы воспринимаете даже как патологичные, опасные для себя, пугающие и так далее, эти состояния являются невероятно, невероятно целительными, беспрецедентно целительными, эти состояния являются настолько ценными, что, узная вы это, вы никогда бы не стали их глушить, даже если бы э, это вам грозило увольнением и так далее. Вы что-нибудь бы придумали. Вы как-нибудь приспособились бы на своей работе, вы смогли бы там работать, но вы сохранили бы эти состояния. И если кто-то может в очередной раз подумать, что я сижу и хорошо говорю, и разглагольствую, это не так. Я все это переживал, и неоднократно я переживал это и при встрече, с РД учителем это было в 2003-2004 году. Я очень интенсивно работал и в этом состоянии. И ходил вот как пьяный, и не ходил, а как будто бы плыл. И очень плохо ориентировался в пространстве. И ездил за рулем в этом состоянии, что, конечно, я лично ни в коем случае не рекомендую вам. Только в самых крайних случаях можно садиться за руль, если у вас такое состояние. Так вот, ездил за рулем. Слава Богу, обошлось, как говорится, малой кровью, там, побил свою машину, но остался цел, здоров, слава Богу. А вот, чтобы этого не происходило, лучше не садитесь за руль, если есть такая возможность. Так вот, я все это испытал испытал не раз. И потом, после встречи с Шанти в 2012 году, я испытывал нечто подобное. Но тогда было уже проще, потому что это уже было не в первый раз, и я уже прекрасно знал, что это такое к чему это ведет, как с этим справляться, как себя вести. То есть это меня уже не беспокоило, по большому счету. То есть я прекрасно знаю, о чем я говорю, во-первых, на своем опыте, а во-вторых, огромное-огромное количество случаев обращений на консультацию, на сеансы исцеления именно вот с этими проблемами. И вот сегодня я расскажу об этом подробнее на конкретном примере. То, с чего я начал. Один из последних сеансов исцеления в потоке. Обращается человек именно с этой симптоматикой и обращается с конкретным запросом. Я хочу, чтобы этого не было. Чтобы не было этих э, пугающих, патологичных, деструктивных и мучительных состояний. Я хочу, чтобы это гармонизировалось, чтобы это меня не беспокоило. А когда мы встречаемся, я начинаю объяснять, что это, для чего это. Вот примерно, как сегодня буду вам рассказывать. И я понимаю, что человек меня понимает, и это уже очень хорошо. Потому что иногда люди это не воспринимают, это не приемлет. они говорят, я хочу все это просто закрыть, чтобы этого не было, это безумие. Я говорю, но ну, если вы хотите просто это закрыть, то это не ко мне, это куда-то в другое место, обращайтесь, где вам, может быть, помогут. Я вам а, не помогу и не буду помогать это глушить, подавлять, закрывать, уничтожать, забывать а, И так далее. Я помогу вам узнать, что это есть на самом деле. Что значит узнать? Это не просто разговор, не просто теория, не просто рассказ. Вот я сегодня вам расскажу. Потому что я не могу с вами, со всеми вами, телезрителями, провести сеанс одновременно для того, чтобы вас погрузить в это состояние, для того, чтобы вы увидели, что это на самом деле. Поэтому я вам расскажу это на примере, том примере, который случился буквально вот несколько дней назад. Три дня назад. Мы начинаем проводить сеанс, и мы, как я уже говорил неоднократно, вот э, в этом проекте исцеление в потоке я очень много раз повторял, что не надо уходить от симптомов, нужно углубляться в них внутрь. Но нужно делать это правильно, нужно делать это грамотно, и нужно это делать со специалистом. Потому что э, самостоятельно у вас может получиться, а может нет. Если получится, отлично, слава богу, вам повезло. Потому что если не специалист, это далеко не так просто, как вам кажется. А если не получится, то последствия совершенно непредсказуемы, что у вас там будет, неизвестно вообще. Поэтому лучше самостоятельно это не делать, если у вас серьезная симптоматика. Если так в легкую что-то, пожалуйста, можете тренироваться. Так вот, вследствие погружения мы начинаем погружаться, мы не уходим от этих симптомов, мы их усиливаем, мы их изучаем, мы их рассматриваем, мы видим их со всех сторон, мы принимаем их полностью, мы переживаем их тотально. И дальше мы погружаемся, погружаемся глубже, глубже, глубже. и глубже. Я хочу обратить внимание, что на сеансах исцеления, исцеления в потоке, нет никакого внушения, нет никаких аффирмаций, нет э, никакой наводки, так сказать, да? А, как знаете, как иногда бывает, я краем уха видел в медитациях, а, представьте, вот сейчас кристальный город, вы входите в хрустальный замок, в этом хрустальном замке и состоит кристалл, вот этого всего нет. То есть никакой наводки нет во время сеанса исцеления. Путешествие совершает, внутреннее путешествие совершает человек, Погружение, будем так говорить. Погружение человек совершает сам, с моей помощью. Я проводник, я веду, я помогаю. Но я э, не внушаю, я не даю заданий, я э, не даю никаких образов. Эти образы, эти переживания человек находит сам. Это важное уточнение. И так вот. Оменую а все подробности, подробности бывают индивидуальные, у каждого свои. Все эти погружения вы можете испытывать огромную гамму различных состояний и очень болезненных, очень болезненных. Болит настолько иногда тело, что человек говорит, я больше не могу, давайте хотя бы отдохнем или, может быть, пока прекратим на следующий сеанс. Я говорю, нет, нужно пройти. Бывают очень болезненные состояния, бывают наоборот, довольно легкие, ну, почти даже приятные, так скажем, да, поначалу. И к чему же мы в итоге приходим? В этом сеансе мы приходим к тому что человек замечает осознает очень сильно масштабно у себя внутри тотально чувствует да что вместе с этой болью вместе с этой болтанкой внутри все выворачивает и хочется даже загнуться вот так вот в крендель потому что живот болит и мутит и не знает куда человек себя деть я повторюсь, вы знаете, кто встречал Близнецовый половинку, родственную душ Вы знаете, что это такое. Это крайне неприятное состояние, от которых ну, просто некуда деться. Ничего не помогает. А, и на, наряду с этими состояниями в процессе сеанса человек начинает очень явно, сильно чувствовать блаженство внутри. Ощущение какой-то широты, и ощущение тончайшей, легкой, светлой любви. Слово любовь часто воспринимается как очень сильная симпатия, как то, что нас приковывает к человеку, порой зависимость, как минимум страсть, сексуальное влечение, ну и так далее, и так далее. Вот то, что человек проживает в глубине у себя, когда он уходит глубоко-глубоко в таких сеансах, это не то, не другое, не пятое, не десятое. Это совершенно другая любовь. Это любовь, которую часто называют божественной. Это любовь, которую называют безусловной. Это любовь как таковая. Это любовь как безграничный широчайший океан. И некоторые переживают именно этот образ, безграничного океана, океана любви. И этот океан у кого-то молочного цвета, у кого-то розового цвета, у кого-то вот такого естественного, голубого, синего цвета. Но э, все эти э, образы состояния переживания необычайно-необычайно мирные. То есть это настолько глубокое состояние мира, покоя, вот этой тончайшей любви, блаженства, что человек находит только единственное определение тому, что он чувствует. Он говорит, я дома. Он говорит, это мое, я, я это как. Я как будто бы здесь всегда был. Это, это настолько естественно и настолько. Уникально и феноменально одновременно, что подобрать подходящие адекватные слова для того, чтобы выразить то, что чувствует человек, очень трудно. Очень часто плачут в этих состояниях. Это слезы очистительные, слезы такой легкой радости, что человек пришел домой. Человек пришел к своей пристани к своему изначальному истоку, Исток, источник любви, океан любви, безграничное блаженство, счастье и тому подобные еще могут быть термины, то, что определяет то состояние, в которое погружается человек. И тогда я обращаю внимание, я говорю о том, что, посмотрите, мы никуда не уходили от боли, от вашей боли, которая мучила вас много месяцев подряд, и вы уже были готовы к тому, чтобы применять, использовать для подавления этих симптомов очень сильные, очень мощные транквилизаторы, седативные различные средства, будем так говорить общими словами, да, которые вредны для здоровья, как минимум, очень вредный для вашего психоэмоционального состояния, потому что человек превращается в овощ. Если он принимает такие мощные транквилизаторы, седативные средства в течение месяца, двух-трех, он становится просто овощем. А у него вот тогда действительно интеллектуальные функции просто вырубаются. Он ничего не чувствует, ни боли, ничего его не беспокоит, но он и жизни не чувствует, он становится таким овощеобразным. Вот мы не уходили от всей этой боли, которая является настолько нестерпимой, что человек готов почти на любые средства для того, чтобы от нее избавиться. Мы проходили в глубину этой боли, и мы там нашли Божественный океан. Он там и должен быть. Это источник любви. Это та любовь, именно та любовь, которая с вами случилась при встрече с Близнецовой половинкой или с родственной душой. Это тот самый океан любви, который вы могли мельком, незаметно чувствовать при узнавании своей Близнецовой половинки или родственной души. В какие-то первые дни, первые недели знакомства, вот этот этап узнавания. Кто занимается в нашей школе, родные души, они знают, что такое этап узнавания. Это одиннадцатая ступень, одиннадцатая и двенадцатая ступень. Вы могли это чувствовать, но, может быть, даже и тогда вы во всей полноте этого не ощущали, когда чувствовали эту космическую Любовь. Может быть, вы даже тогда во всей полноте не чувствовали это безграничное блаженство, это невероятное ощущение Божественной Любви. Но вот когда погрузились в этот симптом, когда прошли через него, вы это ощутили. Оказывается, Божественная Любовь стучалась к вам. Через вот эти болевые симптомы, через это выворачивание, через, через эти американские горки, когда вы то на пике эйфории, счастья, радости, то вы в глубочайшей депрессии и ищете пятый угол. То у вас все болит внутри, и вы вспоминаете самые жуткие свои э -э моменты жизни, самые болевые, самые травматичные. Вы начинаете жалеть себя, вы начинаете... А даже клясть иногда клянут свою судьбу. Вот эти вот все синусоиды, американские горки, вот это вот потеря, значительная потеря интеллектуальных функций, когда как бы одновременно вам очень хорошо внутри, и в то же время вы не можете ориентироваться в этой жизни нормальным образом, и вам, конечно же, естественно, вам от этого плохо. Вот это вот все... Оказывается. И многое-многое другое. Есть еще какие-то индивидуальные симптомы у людей. Там индивидуальные боли, кстати, я давайте перечислю. Болят суставы, болит сердце, скачет давление, тахикардия возникает, то есть аритмия возникает. Желудочные боли, желудочно-кишечные, главные боли. А у кого-то экземы появляются, то есть какие-то такие нехорошие проявления, выс, высыпания на коже. И может быть еще некоторые другие симптомы у кого-то. Вот эта вся симптоматика оказывается в своей основе, в глубине. Это божественная любовь. Звучит это вообще ненормально. Для повседневного ума это полный бред. Но... А, я еще раз подчеркну, давайте, ну, может быть, не лишним образом будет сказать, что вот эта вся симптоматика, которую я выше перечислил, она является изначально божественной любовью для тех людей, кто встретил свою близнецовую половинку и родственную душу. Это не значит, что у вас если просто есть такая симптоматика, если кто-то смотрит это видео, и вдруг у вас вот, не дай бог, тахикардия или тому подобное, да, и вы говорите, о, наверное, это божественная любовь. Это не обязательно так для всех. Но для тех, кто встретил свою родную душу, это именно так. Так стучится к вам Божественная Любовь. Так стучится к вам ваш океан блаженства. Почему так происходит? Почему возникают эти боли? А, ну, давайте попробуем вместе разобраться, если вы это переживали, и если в какие-то моменты, может быть, наверное, скорее всего, пиковые моменты, боли, от этих вот страданий, этих метаний, вы вдруг сдавались? Ну, может быть, от бессилия, от того, что уже -то же, все, уже нет силы этому сопротивляться, ничего не помогает, а вы не знаете уже, что с этим сделать, и вы, и вы сдались в какой-то момент. Вы как бы автоматически, может быть, даже без собственного желания, а может быть, и осознанно по желанию, вы приняли эти процессы. вы сказали, да пусть, вот это вот знаменитое, широко известный пусть, да пусть, все, пусть оно будет так. И вот когда с вами это произошло, вы почувствовали не просто облегчение, а вы почувствовали то самое божественное блаженство. То есть, иначе говоря, если мы не сопротивляемся этому, если мы находим в себе силы, мудрость, опыт, может быть, у вас уже есть соответствующий опыт, принять это, принять эти состояния, принять эти болезненные, пугающие, сумасбродные, как иногда говорят, сумасшедшие переживания, вы можете это принять полностью, сказать, пусть, то у вас симптоматика начинает уходить. Уменьшаются боли, уменьшаются различные деструктивные, скажем так, состояния, не будем говорить патологические деструктивные. Они резко снижаются, потому что вы перестали сопротивляться. Потому что ваше сознание перестало сопротивляться, ваше тело перестало сопротивляться. Вы убрали напряжение отовсюду. Вы сдались. Все, пусть пусть будет как есть. И энергия пошла сама. Вот эта энергия Божественной Любви, она пошла сама через ваше физическое тело, через ваше сознание. Она циркулирует беспрепятственно. Оказывается оказывается, что и вот эти вот все неприятные состояния и все состояния блаженства, любви, которую вы испытываете после встречи с родной душой, а также состояние колоссального энергетического подъема, вы чувствуете огромное количество энергии у себя и вы реально можете не спать, иногда забываете есть, не покушаете. Вы реально можете э, делать такие моменты, когда вот этот энергетический подъем, вы можете делать колоссальный объем работы и не уставать. Вы можете работать, вот я даже в свое время проводил над собой сам эксперимент. Я работал почти без остановки, э, сутки ровно. Я решил сделать э, небольшой ремонт косметический в доме, где я жил. Вот. Что у меня было, это полтора литровая бутылка воды, и все, больше ничего. Я пил воду. И там штукатурил, красил стены и так далее. там Мелкие различные такие строительные работы. Сутки я без остановки работал, и я не чувствовал усталости. Наоборот, я был бодр, я был полон сил. Я чувствовал, как физическое тело, оно устает, ему хочется прилечь, присесть, но внутри вот эта вот огромная энергия, она не уходила. Это энергия потока. Это энергия из бесконечного источника любви, из бесконечного источника блаженства, покоя, радости. Вот что это такое. Вы можете сами а, м, проанализировать свои собственные состояния, и вы придете к тем же самым заключениям, которых я вам сейчас рассказал. Но я уверен э, на сто процентов, что Немало людей, которые сейчас смотрят это видео, и у вас есть опыт встречи с родной душой, вы на меня злитесь, вы как будто бы не хотите понять, и вы злитесь, поскольку а, говорите, "Ты пропади, оно а ну все пропадом, вся эта встреча, ничего я не хочу, никаких океанов, я хочу нормальной жизни, чтобы этого всего со мной не было, вот чего я хочу чтобы не было этих болей, не было этих страданий, не было этих привязок, и Бог с ним совсем, мне не нужна а, ваша духовная там, жизнь, ваш духовный путь, мне нужна нормальная жизнь. Есть такие люди, конечно, и никто не вправе их осуждать, никто не вправе говорить, и я не стану говорить, а, послушайте, вы неправы, на самом деле, это вы знаете, вот такой божественный дар, вы просто поймите, и так далее. Нет, я не стану вас убеждать, переубеждать, пожалуйста, оставайтесь со своим мнением. Каждому свое, и сейчас время такого массового духовного пробуждения, когда вот этот дар духовного пробуждения получает в том числе и те люди, которые к этому дару совершенно не готовы. Вот это действительно так. И они пугаются, такие люди, они хотят это все забыть, все перечеркнуть хотят просто от этого избавиться. Я еще раз повторюсь, в этом случае я не помощник, я ничем вам не смогу помочь. Я не занимаюсь обрывом связи, там вот это, разорвить эту связь нашу энергетическую, я всем этим не занимаюсь. Я занимаюсь просветлением, высветлением, правильнее сказать, высветлением тех симптомов, той симптоматики, которая у вас возникает в том числе после встречи с родной душой. И я еще и еще раз повторяю, что да, в основе этого Божественная Любовь, энергия Божественной Любви, безграничная, безграничный океан блаженства. Но вы можете это не принимать, это ваше право. А вы можете жить так, как вы считаете нужным. А никто не говорит вам, что вы должны. Вы непременно должны а, понять это, должны окунуться в этот океан любви, должны это испытать. Нет, не должны. А, периодически пишут и письма, обращаются за консультацией, и комментарии пишут. А что вот я теперь должен или должна, в основном женщина все равно же пишет. А что я теперь должна вот после встречи а, с родной душой и бросить свою семью, детей, бросить все, и вот в это все уйти. Нет. Не должны. Не хотите им? Нет, пожалуйста. Но если у вас внутри что-то, ну скажем так, что-то, не дает вам с этим расстаться, как бы ни было больно, как бы ни было невыносимо, непонятно, пугающе, страшно. Потому что человек человека вот так вот болтает, швыряет, он чувствует себя как щепка в океане. Он вообще не знает, куда это все ведет и к чему это все чем это в конце концов обернется, к чему это все придет. Страшно, страшно, всем страшно. И мне было страшно в свое время. Вот несмотря на все на это, человек внутри чувствует, что он не может от этого отказаться. Не хочет. И может быть даже он пытался отказаться. И может быть даже он как бы хотел забыть и даже забывал эту встречу и возвращался к своей повседневности на какое-то время, но потом почувствовал у себя внутри такую колоссальную утрату, что он утратил что-то необычайно ценное для себя. Вот настолько ценное, что он ни с чем в жизни не сравнится, ни с какими благами, ни с какой определенностью, ни с какой обустроенностью, когда все хорошо, работа, доход. Машина, гараж, квартира, дача, дом, ну и так далее, у кого что, да, там дальше, яхты. Вот не сравниться с этим ни с чем. Вот если это все вы внутри чувствуете, и если вы не можете это просто так вот бросить, подавить, вырвать у себя, выбросить, вон, да, значит все-таки, все-таки, вам тогда уже. Нужно дойти, просто необходимо дойти до, истинного, до истинной причины, до корневой изначальной причины всех этих болевых симптомов, неприятных состояний. И это будет Божественная Любовь. Но я еще раз хочу сказать, я вам сейчас это рассказываю, я пытаюсь передать энергию, и многие чувствуют эту энергию и пишут, спасибо вам, кстати, за комментарии пишут, что да, действительно, в ваших видео передается эта энергия, вы говорите с душой, вы говорите так, как оно есть, и я это чувствую, я это переживал. Спасибо вам за ваши отклики. Пишите, это очень важно. И важно и для меня, и для других, кто это будет читать. Вот э, все, все это все равно не является тем самым, необходимым, глубинным, мощным опытом, который необходимо пережить для того, чтобы вам самолично убедиться в том, что я говорю все так, как есть, что я говорю правду, что, проходя через все эти симптомы, практически внутренне, на глубине, в своей глубине, проходя все эти симптомы, вы оказываетесь в этом океане любви. И не только получить опыт один раз – этого недостаточно. Этот опыт должен быть много раз вами пережит. Как можно больше, несколько десятков раз. И тогда внутри у вас образуется ваше собственное, а, даже незнание, как сказать, неуверенность, а, стержень, назовем это так. Внутри у вас образуется тот стержень, который является глубинным, мощным знанием вашим личным, который уже не дает вам а, возможности испугаться, спасовать перед трудностями, перед болями. Вы четко знаете, внутри вот этот стержень вам дает а, эту даже, уверенность, я все подбираю слова, трудно подобрать слова на самом деле, дает эту внутреннюю уверенность, что это во благо, это целительный процесс у вас. Это нужно пройти, необходимо пройти для того, чтобы прийти к тому источнику любви, блаженства, который так сильно стучится к вам через эту симптоматику, через все эти проблемы. Более того, необходимо сказать, что этот процесс глубоко целительный, мощный и вообще феноменальный, божественный процесс на самом деле, не только потому, что вы приходите к этому источнику любви, но и попутно, по мере того, как вы к нему приходите, вы можете обнаружить, осознать, раскрытие у себя колоссальных потенциалов, ваших внутренних потенциалов. Эти потенциалы раскрываются в первую очередь через исцеление. Исцеляются ваши комплексы, блоки, ваши психотравмы, даже травмы рождения, те, которые были во время рождения, вот этот даже перинатальный период, и раннее детство, юность, исцеляются даже травмы в прошлых воплощениях. И дальше ваш потенциал продолжает раскрываться в форме получения тех или иных возможностей, талантов и сверхвозможностей. Звучит заманчиво. Но я не хочу тешить вашу гордыню, я не хочу вам говорить о том, что вы непременно станете таким, знаете, э, демиургом, да, <смех> таким каким-то невероятно мощным первым человеком. А, тут передо мной встает нек некая такая дилемма, для того, чтобы действительно у вас не наработалась духовная гордыня, и для того, чтобы вы потом не считали, что вы теперь э, супер сверхчеловек и так далее. Все эти способности, сверхспособности, они вам даны, я хочу, чтобы вы это почувствовали и осознали, они вам даны не в личное пользование для себя, любимого, не для того, чтобы вы тешили свою гордыню и говорили, какой я могучий. Они даны вам для служения, они даны вам для помощи другим людям. Потому что если вы этот путь, путь очищения, путь к своему Божественному источнику, пройдете до конца, вы его повторите много-много раз, пройдете этим путем, то вы потом уже не сможете жить обычной повседневной жизнью. Она вам, скажет, она вам станет невероятно скучна, абсолютно безинтересна. Потому что вы попробовали такой вкус жизни, вы узнали. Вы узнали такие энергии, такую силу, такие потенциалы вы в себе обнаружили, после которых обычная жизнь, даже может быть и преуспевающая, скажем, богатые, да, все это мелочь, все это неинтересно. Это уже просто вас не зацепает. Вам хочется чего-то большего, вам хочется гораздо более масштабного. И не в социальном плане масштабного, чтобы вы стали великим, известным там, и опять-таки богатым и так далее. Нет. А масштабного в том чтобы ваш дух, ваша душа могла масштабно проявиться, чтобы вы сделали что-то действительно ценное, стоящее, очень важное для людей, для планеты, кто-то вот для животных может что-то делать, у кого чего пробуждается. Вот эта тема служения, она невероятно многогранная, потому что когда мы слышим служение, то может быть такой стереотип, чтобы только духовное служение, так сказать, наставлять на путь истины, и так далее. Нет. Служение может иметь колоссальное количество граней и говорить о всех вероятностях, как это может быть, вообще бессмысленно, потому что у каждого свое. Я хочу вам сказать, что если вы этот путь пройдете, если вы свою боль не отринете, если вы пройдете через все, что у вас внутри есть, через вот это вот все, вот, что у вас там, да, вы на самом деле освободитесь, не только освободитесь от этого, а вы на самом деле придете, вы просто с этим столкнетесь, это будет как данность для вас, что вы хотите делать что-то стоящее важное. Вы хотите нести служение. Вы хотите быть очень полезными миру, людям. Вот это будет внутренняя такая потребность. Я называю это отдать долг Божественному. Вы получили это переживание, это состояние Божественного. Вы окунулись в этот Божественный океан много раз. Вы почувствовали, как он невероятно притягателен, оттуда совсем не хочется возвращаться. Никакого смысла нет возвращаться из этого состояния. Потому что ничего подобного вы в повседневности уже не найдете.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 Божественное дало вам несказанно много, и теперь вы хотите отдать этот долг. Это можно так называть, но это ну, вот просто, просто, просто как название. А как угодно можно называть. Возникает внутренняя потребность служения, невозможно не отдать и, и, так далее, и так далее, вы чувствуете, что вам необходимо дальше отдавать. У вас начнется новая жизнь. Совершенно новые, по другим критериям, по другим, в соответствии с другими ценностями. Не с ценностями взять, получить, а с ценностями отдать, помочь. И самое главное, может быть, я надеюсь, самое главное – привести еще кого-то к этому божественному океану любви. Такая у вас будет колоссальная потребность – поделиться этим, потому что это самое лучшее. Самое лучшее. И когда человек, которому вы помогли к этому прийти, будет это испытывать, вы вместе с ним будете испытывать самую большую радость, самое большое счастье, которое только а, может быть у вас как у человека.